В этом видео я хочу показать, что лежит в основе практически любой рекламной кампании. Это определенная логика, рассуждение, основы, от которой дальше строится все остальное. Определение целевого рынка, сегмента, какой будет реклама и продвижение в целом, на каких носителях и так далее. Мы будем говорить о выявлении потребностей и продажах через проблему. Видео будет, конечно, полезно и маркетологам, но в большей степени я бы сказала, что оно будет полезно обычным покупателям. Покупателям. Я за осознанные покупки и не сторонник того, что продавать нужно любой ценой. Поэтому хочу помочь разобраться и показать, как нам продают. Я всех приветствую и поехали! Мы живем с вами в эпоху перепроизводства, большого выбора продуктов и, как следствие, перепотребление Высокая конкуренция заставляет выкручиваться и придумывать всевозможные такие манипуляции, уловки, чтобы продать, навязать, впарить. Маркетинг часто носит такой агрессивный характер, то есть грубо навязывает и настойчиво предлагает что-то купить. Продавать просто продукт уже, к сожалению, не получится. Нужно как-то дифференцироваться, то есть отстроиться от конкурентов, показать свои конкурентные преимущества, доказать почему нужно купить именно этот продукт, а не его аналог. И часто бывает, что продукты в принципе похожи, по физическим характеристикам или они вообще одинаковые конкуренция идет на уровне маркетинга то есть всяких фишек стимулирование продаж скидок креатива и так далее дальше я очень упрощенно покажу логику как рассуждает маркетолог чтобы построить вот такую рекламную кампанию маркетологам важно выявить потребность либо проблему часто прибегают к такому предположению что мы продаем не продукт а мы продаем решение какой-то проблемы Давайте возьмем банальный товар, допустим, пылесос. Ну, его функции понятны, то есть он помогает в уборке, собирать пыль из пола, ковра, мебели. И понятно, что есть различия в физических характеристиках, либо свойствах. свойствах и вот тут вопрос, как о них рассказать и как их преподнести. Допустим, возьмем вертикальный пылесос без проводов. Можно просто сказать об этом физическом свойстве, а можно показать, как неудобно пылесосить, когда вот моток проводов под ногами, который постоянно запутывается. У пылесоса плохая мобильность. То есть определенные отличия или характеристику продукта показывают через проблему в сравнении с другим продуктом. Допустим, моющий пылесос. Для Рекламы таких пылесосов могут сначала дать информацию, сколько вокруг, допустим, бактерий, микробов или э, сколько невидимой пыли, то есть, а тем более пятен, которые остаются, допустим, после обычного пылесоса. То есть намек на то, что тщательная уборка, она возможна только с таким мощным моющим пылесосом. Дальше, самый маленький пылесос. Сейчас есть даже какие-то ручные, вот, мобильные пылесосы. Возможно, актуально для тех, кто живет в маленьких квартирах. То есть акцент делается на то, что не нужно много места для хранения, зачем вам такой большой какой-то агрегат. Робот-пылесос, зачем вам вообще тратить время на уборку? Пусть пылесос сам работает. В каждом конкретном случае взята отдельная проблематика или характеристика. И в зависимости от того, у кого что болит, тот на то и будет реагировать и воспринимать информацию или по рекламу определенным образом. Кто-то будет смотреть только на цену, кто-то на габариты, кто-то может допустим заморачиваться бактериями, кого-то зацепит идея экономии времени. Ну и понятно, что может быть такой вот микс, то есть совокупность определенных требований. И здесь нужно обратить внимание на одну вещь. Проблема или потребность она может быть вполне реальной. Ну, допустим, нужен пылесос определенного размера, так как маленькая квартира выбираем, исходя из того места, где мы будем его хранить. Поэтому небольшие габариты это решение конкретной проблемы или, правильно сказать, задачи. Но потребность или проблема может быть навязанная, то есть ее на самом деле нет, но человеку закидывают в голову какую-то информацию, либо и что вот это нужно считать проблемой и он начинает об этом думать, беспокоиться. То есть условно говоря, задача маркетинга нужно найти или решить существующую проблему клиента, но если ее нет, эту проблему нужно создать, актуализировать, вынести на поверхность, а потом предложить ее решение в виде конкретного продукта. Но давайте оставим пылесосы. Другой пример. Проблема из-за ничего. Реклама зонта. Этот зонт наоборот, вот в отличие от обычного зонта, этот зонт по-другому складывается, и его можно поставить. Вы видите, что одна девушка может поставить зонт, а у второй он падает, и это неудобно. И вот даже из такой мелочи тоже можно сделать проблему, показать, что это неудобно. Зонд, который можно поставить, значительно удобнее. Понятно, что о других характеристиках продукта здесь говорить не будут. Допустим, маленький складной зонд, который можно положить в сумочку, он значительно удобнее, ну, то есть показывает только одну нужную определенную сторону медали. Еще раз повторю, я на простых примерах хотела донести идею, что маркетинг решает существующие проблемы или удовлетворяет потребности или создает, точнее предлагает какую-то идею, что вот это нужно считать проблемой. Настойчиво эту идею раскручивают в своих рекламных кампаниях и в каком-то смысле еще и преувеличивает, а потом предлагает продукты, которые эти созданные искусственно проблемы решают. Дальше, на более глобальных примерах, вспомните, как раскрутили проблему наличия перхоти. Конечно, это серьезная проблема, жить с этим никак нельзя, и поэтому существует куча вариантов шампуней для решения этой проблемы. Проблема целлюлита, если бы о ней не говорила реклама, она бы не была такой актуальной. На ней сделали акцент, ее гиперболизировали, довели до кипения, и теперь для решения этой проблемы... И массажи, и фитнес-услуги, и косметические средства, и так далее. Очень сильно в свое время была так вот гиперболизирована проблема, что после стирки вот остаются иногда какие-то пятна. Это ужас и кошмар, и с этим жить, естественно, нельзя. Но есть стиральный порошок, который все отстирывает. И в рекламе, как правило, покажут ослепительно белое белье, которое из стиральной машинки достает без единой складки и уже чуть ли не поглаженное. Часто используют еще прием запугивания через факты, статистику, например, там британские ученые что-то там выявили. А знаете ли вы, что 80% людей страдают там нехваткой чего-то, подвергаются какому-то вредному воздействию, и это может привести как бы, к огромным проблемам. Но есть продукт, который может помочь, ну и так далее. То есть, если вы о чем-то не знали, вам эту информацию дали, рассказали, каким проблемам это может привести и создать Дали у вас в голове эту проблему которой раньше не было и конечно предложили купить продукт вот, чтобы вас спасти и вот сама суть вот проблемы это основа фундамент и как правило ее стараются не просто показать а именно еще гиперболизировать преувеличить сделать более значимой у меня на канале есть отдельное видео про гиперболизацию в маркетинге ссылочку увидите сейчас на экране ее можно также найти в описании к этому видео вот когда основа проблематики найдена, от нее дальше будет строиться все продвижение. Более четко определяться целевая аудитория, описание клиента, чью проблему мы решаем, сам формат ком коммуникации, как с клиентом разговаривать, какой язык он понимает. И исходя из проблемы, нам понятно, о чем мы будем говорить. Определяются носители рекламы, которые позволяют наилучшим образом выйти на целевую аудиторию. То есть это либо ТВ-реклама, социальные сети, наружная реклама и так далее. То есть это если объяснить очень упрощенно. Так вот, нам постоянно навязывают определенные идеи и противостоять этой информации очень сложно. Одно дело, когда была реальная потребность и среагировали на рекламу, так как какой-то продукт может ее удовлетворить. Но тут вопрос, а как противостоять вот новым идеям о проблемах, которые закидывают в голову постоянно? Первый совет, он очень банальный, это избегать импульсных покупок, то есть дать себе время подумать, задать вопрос, а это точно проблема или, мне это то, или может быть мне это навязали. Второе, проверять информацию, насколько действительно это реально, то есть понять масштабы проблемы. Это относится вот к статистике, каким-то страшным фактам, то есть нужно проверить, действительно ли это так страшно страшно как я уже говорила в маркетинге часто используется прием гиперболизации и может быть проблема и есть но она не такая уж и проблема еще можно поразмышлять следующим образом, представьте, что вы уже купили этот продукт и э, попробуйте представить, как в связи с этим изменится жизнь, что принесет в жизнь этот продукт и сравнить с укладом жизни, когда, этот, когда этого продукта нет. Это может помочь выявить, реально ли это потребность и действительно ли вам это нужно естественно речь не идет о реально нужных продуктах, продуктах покупку которых мы планируем я хотела показать что нам очень много чего навязывают лишнего поделитесь в комментариях было ли это видео полезным и интересным обязательно поставьте лайк если вам понравилось видео подписывайтесь на канал просто про маркетинг ну а до встречи в новых видео Пока.